1 мая стартует очередной туристический сезон, в рамках которого Агентство развития туризма и информации Даугубелса, Туристический информационный центр Краславского края и агентство Даугубелского края Така приглашают каждого принять участие в особой акции «Даугава-Вену», которая состоится с 1 мая по 31 декабря этого года. Проведение акции, общий призовой фонд, который составляет 2500 евро, возможно и в рамках актуальных ограничений за COVID-19. Идея заключается в том, чтобы параллельно с отдыхом на берегах Даугавы ознакомиться со знаковыми объектами Даугубелса, Краславского и края, окунуться в чарующую атмосферу городов и насладиться красотой природного парка Долгого Слоки. Для этого необходимо сделать две вещи – получить туристический паспорт, который выдается в центрах туристической информации или скачивается с их порталов, а также сфотографировать обозначенные объекты и загрузить их в свои соцсети, используя хэштег Долгого Вену», указав название конкретного места. При посещении в этот особый паспорт будут ставиться штампы – всего нужно посетить не менее 5 мест каждой территории, то есть в сумме 15 объектов. После этого такой паспорт нужно сдать как в центрах туристической Информации, так и в туристических объектах, участвующих в акции. Розыгрыш призов пройдет в три этапа. В каждом из них будет разыграно по 10 призов. Розыгрыши будут проходить в начале июля, первую неделю сентября и в начале ноября. Два главных приза подарочные карты на сумму в 300 евро для роскошного гостиничного отдыха будут разыграны в первую неделю ноября. В розыгрыше главных призов участие примут все туристические паспорта, полученные с 1 мая по 31 октября. Дополнительную информацию о правилах проведения акции, а также о начале сезона и туристическом предложении можно узнать в выпуском туристической информационном центре и на портале visitdaugapils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы.